Приветствую всех на канале, меня зовут Лёха и в прошлом году я поставил себе большой двухэтажный дом из газоблока. Но ну, а в начале этого строительного сезона я спешу поскорее закончить черновую чистовую отделку, чтобы уже этот новый год встретился в своем собственном доме. Ну, погнали! Как многие, наверное, уже догадались по названию ролика, речь сегодня пойдет про штукатурку или черновую отделку стен. К сожалению, на момент выхода ролика я пока успел закончить только первый этаж. Второй этаж я тоже буду штукатурить, но это будет уже, скажем так, поопытнее, побыстрее и зимой в тепле. Сейчас спешу поскорее сделать коммуникации, чтобы зимой было о чем снимать. Ну, первым делом, естественно, покажу вам все свои стены. У них еще не стоят ни маяки, ни грунтовка, ничего нет. Они нулевые, единственные, которые там были дырки, отверстия, я запенил. Видите, все здесь глухо, все здесь сухо, ничего здесь нет. Первым делом, с чего я начал свое постижение штукатурки, это с очистки стен. Перед началом стен, естественно, я все стены оштукату... Мне очистил от пены, от опилок, ну, после толки перил выше расположенный этаж, от цемента. То есть во время строек со второго этажа падал не только я, инструменты, также еще падали растворы, опилки, доски, саморезы. Все это осталось в стенах. Все это удалил, в дальнейшем а, уж штукатурки было более... Лучше агензи со стеной, то есть более на ней все лучше держалось. Но как выяснилось, это еще не все. Первым делом нужно найти грунтовку и валик. Валик мы нашли, а вот грунтовки у меня не было. Из того, что есть на видео, у меня были только бетона контакт и. Как будет еще назвать, помягче, и ничего. По инструкции бетона контакт разбавляется. 1 к 5. То есть если ведро на 10 литров, разбавить нужно его водой, то есть долить 2 литра, чтобы получилось 12. Прочитав инструкцию, я сделал из одного ведра 2. Ну, у меня канал бюджетный, естественно, я могу не хвалиться, а чисто экономить, как считаю. Поэтому я из одного ведра делал 2, а то и 3. Суть грунтовки, то на контакте это такова, чтобы покрыть поверхность некой пленкой, после которой при нанесении штукатурки либо шпаклевки а, влага, которая есть в растворе, не уйдет в стену. Скажем так, был один неудачный опыт. Я забыл, чисто забыл, ничего не проверял, забыл прогрунтовать стенку и поштукатурил ее. На следующий день она вся потрескалась. Грубо говоря. Каждые 15 сантиметров, то есть в радиусе каждые 15 сантиметров были трещины. Спросил я у мамки, она отработала 20 литров штукатуром, почему так. Выяснилось, что просто газоблок забрал лагу влагу себе. И стены все потрескались. Поэтому грунтовать, либо, как я, контактом, покрывать обязательно. контактом работать немножко сложновато, чем с грунтовкой. Грунтовку просто макаем и наносим. А вот бетона контакт, если его наносить так как написано на инструкции, то очень большой расход. Буквально ведро на комнату 11 квадратов. Не хватит. Там полтора ведра уходило. Зато после высыхания получается как язык у кошки, он очень шершавый. То есть такой поверхности в принципе будет все держаться. Честно говоря, результат меня сильно удивил. Грунтовка такого эффекта не дает, но грунтовка стоит раз в шесть дешевле, чем бетона контакта. Вторым шагом было, это из... я учился намешивать раствор по штукатурке, брал ведро, ПВА клей, за этим всем следила моя мама, у нее 20 лет стажа, поэтому первым делом я наблюдал, за штукатурки стен она мне не допустила. А, да, тут еще были некоторые непонятки, но о них позже. Переходим к моему непосредственно опыту. Первым делом я наблюдал. То есть а, всю кухню, вот сейчас видите в кадре, работает моя мама, всю кухню она пошпаклевала сама. Ой, поштукатурила. Попытки отнять у нее шпатель и провила могли закончиться моими тяжелыми вечерами поэтому я спорить не стал и просто наблюдал и подавал раствор и замешивал и наблюдал как нужно работать со стороны кажется что ничего простого нет накидываем штукатурку потом все тянем правило но одно дело посмотреть а второе дело намешать этот раствор подняться платить стене накидать пробовать сделать что-то подобное это не то что две большие разницы а... Это почти непередаваемое ощущение. Во-первых, дешевая штукатурка, вот вы сейчас смотрите, да, она еще и пахла чем-то, чем-то непонятным. Второе, это правило. Большое правило, с ним удобно работать, но по, по правилам штукатуров, чем длиннее правило, то есть чем дальше мы идти друг от друга, тем наравнее. Но об этом сейчас я все подробнее по полочку. Итак, первым шагом было, я был подсобником, учился месить раствор. Как выяснилось, месить его перфоратором не очень-то легко. Пока я замешивал ведро 20-30 литров, мама вырабатывала весь раствор, поэтому я едва успевал тас таскать. Все-таки 20-летний стаж дает о себе знать. Вторым шагом мне позволили поштукатурить одну стеночку на кухне. Уже по выставленным маякам. Навел раствор, навел его первый раз очень жидкий. Когда я накидывал раствор, если это можно назвать накидыванием, раствор постоянно сползал. То есть раствор нужно было делать погуще. Но тут не все так однозначно, если раствор слишком жидкий, то он плохо прилипает, ну, сказать хорошо прилипает, он стекает. И после того, как потянули провилом, нужно через каждые буквально 3-4 минуты постоянно поправлять провилом еще раз тянуть, потому что он сползает потихоньку. И если вы провели только один раз и отошли, и пьете через час, то у вас сна будет волнами. Откуда я знаю, это я уже понял в процессе работы. Ну а второе, это если раствор густой, то он не эластичный. Это во-первых. А во-вторых, если у вас правило, как у меня, двухметровое, то очень сложно его тянуть. Поэтому первым, чему я научился за 40 квадратов стены, это накидывать раствор. То есть работать с правилом, пока еще было непонятно как. Оно то падало с правила на пол, то не хотелось стекать все в ведро. Поэтому первое, что научился, это бросать. Да, кстати, бросать, оказывается, -то, тоже нужна наука. Если бросать слабо, то раствор не прилипает. А если сильно, то раствор надо скребать со, со, со стены соседней, с пола и с лица. Поэтому приходится, скажем так, на ходу учиться. Поэтому второй этаж я уже буду более-менее, скажем так, опытный. Да, к тому же еще зависит от кривизны стен. Если у вас стена будет толщиной 2 см, я вам соболезную. Честно, у меня такая одна стена была. Вы вырабатываете ведро, вы тянете правило, а работы почти не видно, но все уходит. Ну, с набрасыванием закончили. То есть набрасывать научился я, скажем так. Нужно бросать среднее, среднее качество, скажем так, раствор. Вторым делом я учился носить маяки. Маяки тут ничего однозначного, скажем так. Я посмотрел, как работает мама и видел как нам было неудобно их ставить, поэтому я додумался для чего. Я просто поставил уровень к стене и по уровню просто проводил линию, чтобы по этой линии потом накидывать раствор. То есть по прямой линии накидываем раствор и ставим прямой маяк. Все простенько и удобно. Ну в принципе до этого додуматься может каждый. Это кому как. Наверняка а, молеры которые с меня смотрят, так, так это и делают. То есть это ничего нового наука не открыла. А, второе, что интересное, это, как я уже говорил, это установка маяков. У, у штукатурок, как сказала моя мама, есть негласное правило. Чем дальше маяки друг от друга, тем ровнее стена. Если на 4 метров у вас будет 4 маяка, то есть она будет кривая, как бы не старались их выровнять под одно. Если на 4 метрах вы будете тянуть 4-метровым правилом, но, ну, естественно, не одни, то есть она будет максимально ровная. Но на 4-метровой стене я использовал не 4 маяка, либо 5, а 3. Ну, чтобы... То есть такой объем я просто не вытянул физически. Что касается выставления маяков, еще одна фишечка, чисто моя, чисто бюджетная. У меня было два уровня, новый и который после падения. Так вот, стены я выставлял именно по тому уровню, который показывал меньше расход штукатурки. Поэтому, если вы ко мне в гости с уровнем, я вас просто не пущу. На глаз, что стена, возможно, там на 2-3 мм отклонена, вы, конечно же, никогда не увидите, не поймаете. Даже на сантиметр вы не увидите. Но сэкономить неплохо так вы, конечно же, сможете видите ночная смена здесь не помогает жена пока ребенок спит мы ставим вместе она контролирует низ маяка я вверх ну скажем так широкие стены более-менее ровные. а вот которая построил из э, обрезков ну такие себе кое-где раствор доходил до двух сантиметров слава богу такая была только одна стена в основном сантиметр один-один которые большие то есть 40 сантиметровой стены там был расход буквально 0,4-0,5 миллиметров ну то есть э, столько же сколько толщина самого маяка маяки естественно нужно удалять откуда я знаю я в конце видео если не удалил покажу у меня маяки которые долго не удалял они стали ржаветь ну маяки выставили переходим к следующему пункту набрасывать вот я тоже научился более-менее готовить растворы тоже научился это тянуть правило а, тут в принципе ничего сложного нет а, накидывать нужно местами откуда я знаю ну потому что если накидать очень много то к концу малярных работ вы будете как супермен потому что так Представляете, как нужно тянуть раствор, который слегка подсох, 3 метровым или 4 метровым правилом? То есть э, с каждой, скажем так, сантиметр нагрузка прибавляется, это нужно все ровно тянуть. Если правило слегка наклонить вперед либо вниз, то между маяками будет не ровно, а блюдце. То есть если тянуть неровно, сам само правило, оно прогинается. Об этом я узнал, естественно, в процессе работы. Поэтому пришлось несколько раз накидывать. А второй пункт ⁇ это раствор. Если мягкий, то оно переливается через правило, и это все остается на полу. Если раствор густой, то жесткий, то оно не тянется. И приходится еще раз докидывать. Поэтому нужно искать золотую середину. А как добился и добился этого, оказывается, в воду молиры добавляют клей ПВА. Благодаря этому раствор более-менее долго живет. А вот работать метровым правилом одно удовольствие. И не тяжело, и комфортно. Как только мы с этим научились, можно приступать обучать юнцов. Поначалу смешно смотреть, но я в принципе начинал так же. А если вы будете сидеть и хлопать лицом, то ваш напарник накидает вам раствор еще и на лицо. Но вдвоем работать всегда веселее и быстрее. Поэтому пока спит ребенок дневной режим, нам не помогало, и ночной. Естественно, за эти 2-3 часа, которые мы работали вместе, мы делали больше объем, чем я делал его за 4 часа после работы. Приходится работать большим провилом, и очень удобно, когда напарник тянет одну сторону, а ты тянешь другую. Так получается более-менее комфортно. Естественно, намешал раствор тоже я, а она, жена помогала мне накидывать. В принципе, где-то две недели ушло на то, чтобы не спеша потихоньку по выходным и после работы, а штукатурить всю площадь на первом этаже. Естественно, сколько чего ушло в конце видео, и все это вам покажу, расскажу. Возможно, вам это поможет посчитать. Ах да, кстати, самое главное, это не пытайтесь купить дорогие шпателя. Они отлетают только так. Они ломаются, либо если вы сильно замахнулись, а раствор был густой, отлетает железка. Либо если раствор был, как бы так помягче выразиться, не то чтобы густой, а когда уже жесткий, и вы начинаете его в медре помешивать, там ручка отлетает только так. Я использовал дорогой шпатель, у меня ручка загнулась. И резинка осталась в руке, а шпатель остался торчать в ведре. Ну а теперь рассказываю как я готовил раствор. Извиняюсь, ошибочка бюджетный раствор. Я не стал покупать цементную штукаторку, а купил нечто среднее между гипсовой среднего качества и отличного качества. На ведро воды 15 литров. Я добавлял клип по вкусу 5 килограмм ротбанта и целый мешок волны. То есть из среднего и хорошего, среднего и отличного качества, я получал нечто типа хорошего качества. Ну, что скрывать-то? А, у меня был, а волну я закупил. То есть на один мешок волмы 5 килограмм ротбанд. В принципе, а, как это вот, помягче, консистенция и вот то, что получалось, меня более чем устраивало. Раствор получался тянучий, живучий, и работать с ним было, в принципе, комфортно. Поверьте, работать гипсу-штукатуркой комфортнее, чем цементным раствором. Замесили, принесли. Ну, а теперь можно накидывать дальше. Да, естественно, вдвоем получается быстрее. В основном, когда вы работаете один, все время вас будет отнимать. Это замешивание. Вот из всех впечатлений а, штукатуренных стен, мне только одно впечатление, это замешивание раствора. Раствор уходит быстро, а накидывать и потянуть его правилом быстро. Работал, да, сейчас спрашивайте. типа работаю ли я? Если работа, откуда мне время? Если не работа, откуда деньги? Естественно, я работаю. Как видите, очень много видео у меня с ламповым освещением. Это работа вечером. То есть, я прихожу после работы, время где-то по 8, 8 и до пол 12 а то, если хорошо пошло, до часу ночи я работаю. В 10 часов ребенок ложится спать, и на помощь приходит супруга. Ему уже этот раствор, неважно, раствор, электрика, доски мы накидываем вместе. У нас сейчас в планах немножко поднажать и уже этот Новый год встретить в своем собственном доме. Об этом я уже говорил в начале видео, но повторюсь. Поэтому мы стараемся побыстрее успеть, поэтому, как бы так помягче выразиться, и башем в четыре руки. Да, денег не хватает, но работать надо, поэтому все работы выполняем сами. Какую сумму сэкономили, можете представить, в среднем по Москве, именно в среднем, я не говорю сколько, это в среднем берут, берется человек сделать комнату 11 квадратов с потолками 2,5 поштукатурить, пошпаклевать, покрасить в среднем где-то 30 вот посчитайте у меня на первом этаже 3 комнаты по 12 квадратов это 90 тысяч плюс зал, санузел, коридор ну где-то 150 готовки ну зачем мне такая это без материала, только работа Поэтому, естественно, я отказался, делаю сам. Да, возможно, где-то не специалист, но то, что сделано хорошо, это то есть, понятно, потому что делаю для себя. Я соблюдаю все почти а, нарекания и рекомендации. То есть использую грунтовку, использую не самую дешевую цементную штукатурку. У меня все инструменты есть. Каждая стена выдерживает необходимый срок. Маяки все удаляю. То есть, в принципе, все ровно. Да, кстати, не забудьте удалить маяки. Они поржавеют, потом это не понравится. Но маяки мы используем, естественно, самые дешевые. Да. Надо сказать, а то как же. Не забудьте заделать штробу. Это очень важно. Да, вот э, в конце хотел вам показать. К сожалению, мне меня этого нет. А, после того, как мы поштукатурили первым слоем, Штукатурки, потом еще нужно большим шпателем вот так вот стены выровнять Показать вам я этого не могу Почему? Потому что когда были стены готовы под выравнивание жидкой штукатуркой Я был на работе, но приехала моя мамка и все это сделала Вот так выглядит выровненная стена, уже растертая, а вот так нет Ну что ж, ну а теперь переходим к подсчетам так, ну что ж, что касается подсчета, по порядку. Грунтовку. Брал я среднюю цену, то есть не самую дешевую, где-то по 300 рублей канистра. То, что на канистре написано расход 100 грамм на квадратный метр, а то и на 10, можете этому не верить, уйдет у вас в полтора раза больше. Поверьте, особенно если у вас стены из газоблока либо кирпича. У меня ушло 4 канистры, то есть это 1200 рублей. Маяки. Маяки я то есть, ставил не каждый метр, где-то по 2, по 2 метра, но все равно немало. Маяков мне нужно было 80 штук. 2400 на маяке. Шпателя. Шпателя при таком большом объеме входят как перчатки. То есть я сразу взял партию 10 штук, и как мне кстати, мне не хватило. Поэтому я еще докупал 3 штуки. Шпатели по 50 рублей, недорогие. Итого 650 рублей на шпателя. Правило, правило. сначала купил метровый и двухметровый. Потом докупил еще полутораметровый и двух с половиной метровый. То есть всего в итоге у меня ушло 4 правила. Пока еще не все не поломал. Стоят они по-разному, но общая стоимость 1800 рублей на правила. Они вам тоже пригодятся. Ну и штукатурка. Самая дешевая, э, душманская, стоит у нас, по-моему, 210 рублей. Самая дорогая, это у нас Роддон, стоит 430 рублей. Я брал среднюю за 305 рублей. Поэтому у меня ушел 61 мешок на весь первый этаж. В среднем получается совсем, со всех со всеми, со, со всяк, учетами всех моих кривых стен. Где-то 3 квадратных метра уходило на один мешок. Общая сложность всех потраченных средств на как бы так мягко выразиться. На штукатурку в этом видео ушло 25 тысяч, плюс-минус там 200 рублей мог ошибиться. Как итог, на внутреннюю отделку с начала этого сезона у меня ушло 154 тысячи уже. А как итог всего вбухано в дом с учетом фундамента, без покупки участка, миллион двести тридцать четыре тысячи. Ну, с, а, с участком просто накидываем миллион. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Сам был самостройщик Леха. Поставьте, пожалуйста, несложно палец вверх. Но мы с на следующей неделе. Либо чуть попозже, как ляжет карта. Всем счастливо. Пока-пока.